Здравствуй еще раз, Тимофей Стадник с тобой и в этом небольшом видео я тебе расскажу что тебя ждет в модуле Gold онлайн тренинга инфобизнес с нуля до 100 тысяч рублей в месяц и выше. Смотри этот модуль уже длится 20 дней примерно. Это что значит? такой? В него входит модуль стандарт, который длится 10 дней, там мы создаем свой инфопродукт ты его проходишь и потом плавно переходишь в модуль Gold. это два в одном. Что? Он называется твой золотой актив. В этом Модули мы что? Мы создаем базу подписчиков твою, да, у тебя, я тебе расскажу, какие способы существуют, потому что база подписчиков, она позволяет не зависеть ни от партнеров, ни от рекламы, ни от всяких там контекстной рекламы, у тебя просто есть люди лояльные к тебе, если у тебя есть какое-то предложение для них, ты просто посылаешь письмо, нажимаешь на кнопку «Отправить» и получаешь свои заказы, очень просто все, вот настолько, что сейчас... Ну, я тебе скажу только ленивый и дурак вообще не ведет вот базу своих потому что люди ее используют у кого бизнес офлайн, онлайн, потому что ну, это колоссальный инструмент, который просто революцию в маркетинге совершил что у тебя есть постоянный клиент все, что еще нужно и учитывая, что в любой компании основную выручку приносят именно постоянные клиенты вот и мы создаем эту базу что такое, я тебе расскажу как сделать так, чтобы тебе люди спокойно отдавали свои контакты, ты же вот тоже попал в эту базу, ну, в мою базу, если ты смотришь вот это видео может ты еще сам не понял до конца как это произошло но там я тебе расскажу как это все происходит вот, мы создадим там свой бесплатный продукт. Я тебе расскажу вообще, какие существуют способы бесплатные, чтобы набирать базу. Я тебе расскажу способ, который условно бесплатный. Ну и расскажу платный, если ты хочешь очень быстро стартануть. В модуле Go будет тоже свой внутренний сайт, где будут все записи всех занятий, бонусы, дополнительные материалы. Если вдруг там ты что-нибудь пропустишь, ты там посмотришь, какое домашнее задание. Ну, в общем, все там будут на этом сайте скапливаться. И у тебя будет моя обратная связь по e-mail. Если у тебя какой-то вопрос какие письма, какую там чего-то сделать, какой-то затык, что-то тебе непонятно, ты мне пишешь, и а мы это с тобой все решаем». Здесь, как результат, у тебя будут первые подписчики в твоей базе. Это первый подписчик, первые 10, 100, 500, 1000, больше. Тут зависит от того, насколько ты серьезно вообще подойдешь к созданию своего инфобизнеса в интернет. И смотри, что тут мы еще разберем. Сейчас согнать базу подписчиков вообще не вариант. Можно там несколько тысяч собрать буквально за несколько дней. Но смотри, здесь еще есть такой момент, который называется, это вообще доверие к тебе лояльность людей, чтобы они открывали твои письма, чтобы они их читали, чтобы они покупали твои продукты. А вот эта задача уже посложнее, чем создать вот эту полностью базу. И тут мы разберем, я тебе расскажу, как писать, какие письма посылать, в какой последовательности, что сделать, чтобы твоя база, ну, лояльно к этому реагировала, чтобы устраивалось у тебя доверие, чтобы они тебя знали, чтобы у вас отношения были, ну, такие уже, как, ну, скажем, не то, чтобы близкие, но такие уже приятельские, дружеские отношения у тебя были с твоей базой, да, но ну, и с другой стороны, чтобы ты, ну, позиционировался как эксперт. Ну, в общем, я расскажу тебе, как и что делать, с базой, как это все создавать. Разные способы, там сейчас десятки существуют, они все рабочие, ты выберешь для себя самые лучшие и будешь создавать свою базу. Поэтому вот в этом модуле у тебя что будет? У тебя будет свой инфопродукт, у тебя будет своя база, если ты выполняешь все задания. Поэтому регистрируйся и до встречи в онлайн-тренинге. Пока-пока.